Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Энт Канаксерс Геймс. Мы продолжаем наше приключение на наших соседях. Привет, сосед. Кланутборн Нейборн 2. Бля, короче, я добрался до второго этажа. А наш умный, блядь, И... Он решил... Ползать по второму этажу, блядь. И, короче, нам теперь нужно что-то думать. Потому что он теперь на втором этаже и мешает нам. Так, это мы забираем. Сука. Тихонько. Все, прячемся, ждем. Нам нужно, чтобы он спустился вниз. Блять, ты долго там будешь ходить? Он увидел меня в шкафу? Он же не может увидеть меня в шкафу. Не, он ушел. Так, он ушел на улицу. Все, он на улице. Пока он на улице, нам нужно быстренько тут все поделать. Быстрее отбери лом, блять. Дополнительно нам новая камера. Но это нам нужно у нас дома поставить, я так понимаю, да, ее? Опа-па-па-па-па-па. Сосед идет. Все. Я думаю, у нас сейчас все отлично будет получаться. Мы просто спрячемся и будем тихонько сидеть, кукорекать. что у нас вообще есть в инвентаре. Камера, ножницы. Сука, Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. А побежали к нам, побежали к нам. Нам нужно камеру поставить. Тикаем нахуй. Нужно установить еще одну камеру. Правильно? Которую я нашел. Неплохо, неплохо. Хотя, возможно, ее нужно уснуть не здесь. Но просто она выглядит точно так же, как наша. Блять, сколько не выбросит. Так что, в теории, мне кажется, она должна быть именно здесь. Просто она теперь будет видеть что-то еще, правильно? Нет. Но ее нужно где-то установить. Ага. Хорошо. Загадок теперь еще больше. Но это же просто запись. Мне не нужна запись. Ладно. Погнали думать, куда камеру вешать Может, на домик на дереве? Предлагаю еще раз забраться Потому что я туда забирался И в итоге я оттуда упал надо спустить вон он по улице ходит кстати можно спуститься и пока он ушел вокруг дома побежали надо подумать куда эту камеру примастерить Вот только где она должна быть. Но я больше чем уверен, что это наш сосед переодетый просто. Ага, здесь может понадобиться лом. Не знаю, что... А, это кусочек кар... фотографии. Так, и здесь у нас много всего. Ага, вот сюда нужна батарейка. Изда меня услышал он услышал как я по игрушкам хожу нету здесь никого уходи. это он переоделся копом стопудово просто ну бля я уверен в этом так он ушел а этот шкаф можно открыть нельзя там сверху что-то может быть. Опа. А какой-то люк. Что за люк? Опять я его сюда забайтил. Давай уходи. Бля, уходи на улицу вот тут изображение надо ставить я успел не, не, не, даже не приближайся к шкафу Давай уходи оттуда, я вижу, что ты там стоишь Тихо Блядь, он ходит просто по комнатам на что-нибудь еще? Глазен, блять, кроме как просто по комнатам ходить. Ублять, чуть не зажег этот. Так, ладно. Лом пока можно выбросить. слышит мои шаги получается а а нет а нету а кыш? блять Ладно, вот так гораздо проще чем блять иди сюда дурак старый А, -а, -а я все теряю и даже батарейку, которую я взял, я теряю. А, -а, -а! пошел нахуй, жулик! Блять, сука! Вот это я скример словил Бля Ладно будем выманивать На первый этаж Где-то был будильник Я думаю, это должно было выманить его назад. У нас есть еще один ключ. Блять, вот он не дает вообще жизни. Хитрый жук просто, блять, они а сосед. А, -а, а, не вылезу. Мы нашли еще один ключ, от какого-то из этих замков. Отлично. Ух блять, это я зашел удачно. Получается, ту камеру я могу Где-то поставить, да? Пришел? Да, пришел Хулиган Надо найти кусочки фотографии еще Один я знаю, где лежит Там мы ящик открыли с помощью лома И наш лом вообще валяется где-то здесь на стуле Уходи! Короче, я так понимаю, на картонах передвигаться, чтобы он не слышал нас. Здесь камера. Мы можем взять два предмета еще. А, вот она как работает. А будильник заведем. Будильник же сработал, уйди, сука Уходи Тебе здесь не рады Ушел по лестнице, да? Вот тут кусочек бумаги лежал. Ну, как бумаги, фотографии. Он вышел на улицу вообще, походу. Главное теперь не шуметь. Так, еще два. А почему она перестала вращаться? Тихонько. Где-то тут надо все осмотреть. Будет код от сейфа. На первом этаже. Или на втором. тихонько все осматривать потому что я уверен что где-то что-то будет блин ну вот у меня кошмарит А? а он там чисто в тех дверях ходит Ну пусть ходит Ходи А видели прикол а он забрал камеру и положил мне нужно сюда что-то положить а что не шкаф открывается камень что ли нужен а то и не один Съебаем, блядь, съебаем из дома, съебаем, съебай, съебай, съебай, съебай. новые парни нитро И за такой себе сам на улицу Хоба, хоба, хоба, хоба, хоба, хоба О, камни есть Заебись Надеюсь, он ушел сверху? Не, не ушел. Пусть уходит. Блять, он тусуется сверху. Его не заебало самого? Он просто тупо сверху сидит, блять, Алло. А где камень, которым я окно разбил? Бля, заебал Ну сидим пока внизу ждем, значит А если мы камеру туда прикрепим, можно так или нет? Нужно положить что-то тяжелое. Есть камни? Часы сработают? Нет? О. Отлично. Я теперь понял, почему камера оставалась там. Когда он меня ловил? Как мне туда попасть? Нету никого. Сосать плюс лежать. Да заебался он меня, блядь, уже Блядь, отстань, дед Иди пей таблетки Ну, блядь Я в тебя сейчас Камнем кину, нахуй О О-о-о-о -а. Питон подводный Ну, сука так, но ну у меня максимум вещей. В теории эту камеру можно выпустить. Блять. Опять я телевизором своим швыряюсь. Все, пускай здесь летает Она мне пока особо не нужна И это мне тоже пока особо не надо А вот камни, наверное, нужны Во и Либо надо найти где-то что-то что тяжелое, что можно туда положить Я вот все еще надеюсь на камеру с присоской Сейчас будем срачно водить, значит, на первом этаже. Блядь. Исчез! мальчик. Блять, какого хуя ты наверх пошел у мы всех будильников на заводим в доме блять, по очереди где-то был еще вообще его ничего не берет Сидит себе сверху, как дурак. Он понимает, что мне нужно наверх. Вот так эти, блядь, и учатся. Но ну, это, блядь, просто жесть. Давай, давай, давай, давай. Ты здесь нахуй оказался, Ой. сука ебаная У меня есть только ножницы теперь Придется пароль угадывать, так? Ну ладно, это тоже долбоебизм. Тихонько. Будем вот так по очереди все осматривать. Пока не найдем нечто тяжелое. Давай камеру сюда. Нужно найти что-то тяжелое, что я могу установить там. Вот только что. Не завел часы. Либо надо пароль узнать. Но он должен успокоиться, я думаю, вниз спуститься, нет? Так, но в этой комнате все. Тут только вот это надо собрать. А мне нужно как-то шкаф открыть. Чем-то тяжелым Вот только чем, блядь, реально чем Бля, я на лампу залез И сверху я тоже ничего не вижу вот. Полки разные, да, они в принципе могли бы выдвигаться Но нет а можно под столом прятаться Можно полкой притвориться Можно, я полк Бля, он просто тупо стоит Мне надо пройти туда Блять уебок. Пуриный. Хорошо. Раз он на втором этаже, у нас на первом этаже максимум действий. Мы можем делать, что хотим. Правильно? Это могут быть подсказки того, что можно положить Но мы здесь все облазили Тут нет ничего такого Да, блядь, отстань, нахуй Дядь, что ты пришел вниз, нахуй? Нет меня. Где меня ищи внизу? Картины нет, не двигаются. Это нельзя взять. Что-то здесь. Я, кажется, понял, чем надо сделать. Нам нужно было нашу летающую штуку взять. Смотри. Мы становимся Она взлетает и забирает Правильно? Ну вот и все А где наша летающая штука? В пизде. Ну там только один кусочек И один значит есть и второй Давай нахуй Иди сюда Ага За 9000 метров ты меня словил блядь. Кусок говна И вот это Погнали Во всех секретных местах были подсказки И что, он опять просто стоит в коридоре? Ебанашка попробуем сейчас нахуя туда этот хеликоптер блять хеликоптер хеликоптер блять я не понимаю что делать помогите может тут есть что-то тяжелое то можно было бы взять гнома например спиздить или плиту какую-нибудь Может, есть что-то тяжелое, я не замечаю? Да, не, вроде ничего такого Дома. Тоже ни хрена. Ладно. Но еще чуть-чуть можно пообразить поискать что-нибудь. Моя камера все еще в доме осталась. Кстати, аптечка. Она ж может, наверное, что-то тяжелое поднимать, да? Ну, смотри. Или это магнит, блять. Это магнит просто. А это кусок железа, получается. Или, нет, это не магнит. Какой нахуй магнит? О. Да, Ни Пира непонятно Ну как бы понятно что надо сделать Ну почему я не смог забрать фотографию из шкафа Может надо было пять кусков железа? Хотя по звуку это камни. Надо теперь найти тот, который я в окно кинул. Где-то здесь. Или он на улице будет валяться? Не, на улице нет, он стопудово залетел хорошенько в дом. Пойдем обратно посмотрим, может он респавнился? Да, не, ни хрена нету. А здесь есть что-нибудь тяжелое? Не, я здесь тоже все облазил. Если бы здесь что-то было, я бы уже нашел. Значит, он на кухне. где но он же не должен был далеко улететь что-то тяжелое А сосед сверху стоит. Бля, ну неужели я такой невнимательный, чего-то не замечаю? Здесь не хватает фигурки, я думаю. К кому там ходит? Сука! Сам же наступил на леталку Ой, на леталку На эту штуку Что, еще раз пробуем? заметил может что-то выше стоит что можно сбросить а, -а, -а! кринж блять Так, ну и выше тоже ничего нету. Если я его вот так поставлю.